От Отчего, в душе, раздрай, на солнце, пятна? Не расскажет даже чокнутый, философ. Осень, будто первоклассница, нарядно, но разводит грязь и лужи без вопросов. Если выгнали, из рая, нужен посох, и пути назад не будет, это точно. Со скалы бросок в пучину, хоть и бросок, но убийственен, и вовсе не заочно. Верность истине, конечно, не порочно, не сведет с ума, так одарит несходством. Домик карточный в аренду, сдайте срочно, одиночество закончится, сиротством. Красота красна в сравнении, с уродством. Простота сложна в своей холщевой сути. Если в лес, в болото быта, то не просто ощущать себя живым под толщей мутя. Кто мутирует, отличен мимикрией. Зеленеет взлобно на никчемной ветве. Если встретите в раю Христа с Марией, передайте им сердечные приветы. Пусть. Нашлют ветра, что выметут все ссоры. Прояснятся мысли, речи, станут внятны. И забудется, как ссорили всех споры, чего в душе раздрай, на солнце, пятна.